Сайфай Ориджинал представляет 1983 год Донна! Я иду! Донна! Джон! Джонни! Хорошо, все хорошо! Просто поднимись!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 Давай, Джонни, прыгай! Джонни? Джонни? Нет, Джонни! Найди сайт Азино 777 и получи 777 рублей на игровой счет. Дона! были кислоту себе на голову. Спасибо, господи.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 О, Эдисон! Мяу! Чего ты ждал? Когда речь о вечеринке на Хауэн, я слышу слово костюм. Окошки хорошо слышат. Да, камере. Нравится котята. Ты-то шпионка. Привет, я Холд. Шпионка? Так Люк рассказал.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 Ну, это не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 Счастливого Хэллоуина. Это вам передает маньяк-убийца через дорогу. Куда ты нас привел? Картер, ты звал нас на ночь, и мы ждали чего-то менее. Печального? Унылого? Трагичного? Сила подружек. Да, я-то надеялся, что эту силу вы потеряете во втором классе. Или в третьем, четвертом, или в пятом. Чувак, серьезно, что мы здесь делаем? Ну, ладно. Хорошо.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 Уверен? Mm. Ладно, разбираем вещи и начинаем.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 Давай сюда, yeah. Yeah. Yeah. спасибо, yeah. дома вперед, yeah. а я чувствую азарт. Раслабься, милый. <с> <Manh streaming> <сOR> <сOR> Парни, серьезно? Мы же это проходили.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 Да, я точно забеременел от этого зрелища. Хорошо, я буду следующий. Посмотрим, кого еще вы хотите, чтобы я поцеловала. Ну.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 Я не спала с Тайлером. Ложь. Неловко. Я больше не могу.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 Алекс! Алекс! Тот, кто это написал, Трупа, Картер, какой же ты урод! И... Охренеть! Кто пьет. Ты, ты, ты. Значит, все. Милая, прошу, дай мне объяснить. Расскажешь подробности? Нет, Тайлер, не надо. Алекс, ну выслушай меня, пожалуйста. Отвали от меня.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 Я не писал такого. У тебя две минуты. Это не мой почерк. Я не буду это делать. И хватит ему, меня уже снимать. Какого хрена? И исполни желание, или оно исполнится само. Чувак, вырасти наконец.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 раунда 48 часов или вы умрете умрете Что там? Съешь обгорелую плац Тайлера. Четыре? Четыре минуты?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 Попробуйте разбить окна. Боже. Тицова? Нет. Нет. Нет. Нет, нет, нет. Нет. Что? Господи. Боже, скорее к двери. Отдевай! Надо исполнить.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 Мать. Ребята, время на исходе. До конца нет я не могу, не могу давай ты должна. Ну же, давай. Хорошо, или желание исполнится саму. Что за? Все. Я это сделала. Здесь должен быть выход. Я проверю наверху. Черт. Кол. Скорее, скорее, скорее. Наверху ничего. раунд. У нас три раунда. Нет, Алекс. Так переспись, песни мы пойдем домой. Несправедливо. Несправедливо? Думаю, все ясно. Если исполним желание, то выживем, а иначе? Так, oh. кто еще не был? Ты, Холд. Люк и я не могу. Я не буду. Никто не хочет. Это же глупо. И что вы предлагаете? Ну же. Давай ты, поросенок Бэйб. Хватит, Люк. Так, заткнитесь. Я сделаю. Сделаю. Довольный? Я это сделаю. Схвати провода. Что это значит? Провода? Одна минута. Картер, возьми одеяло. Чего? Неси одеяло. Холд, hey, эй, hey. hey. hey. слушай внимательно. Hey. Хорошо, успокойся. Я не буду врать, тебе будет больно. И ты не сможешь их отпустить.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 Так, Картер, пошел. Давай. Он в порядке? Что с ним? Он жив? Господи. Все хорошо, все хорошо. Возьми, я так не могу. Больше не могу. Все хорошо.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 Разбей себе колено. Или желание исполнится саму. Две минуты. У нас две минуты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 Ладно, хорошо, хорошо. Сделай это. Крепись, Люк. Что? Крепись, что мне делать? Бей его, ты сможешь скорее. <связывая> okay, все, готово. Я все сделала.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 О, oh, Боже! Oh,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 Тоже. Я все думаю, как нам повезло, что мы не поверить не могу. Эдисон, она хороший человек, по-настоящему хороший человек. Да, Мэдди.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 И Эдисон будет живая. Прости меня, пожалуйста. Да, это мы уже проходили. Я совершила И ошибку.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 Что? Бежим! О, Господи, Мэдди, давай. Картер! Картер! Картер! Пусти нас, Картер! Картер! Боже, Картер! Картер! Картер! О, Боже! Yes. <laughs>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 Я включу телефон, если захочешь поговорить. Грабить бензозаправку. Что? Что такое? О боже! Надо уходить прямо сейчас. Это желание. Стой, стой, подожди!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 Что теперь? В следующий раз не спрашивай. Играйте в игру. Сейчас или никогда. И жидкость. Какую жидкость? Две минуты.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 Чёрт! два зуба она тут сюда о черт не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 Алекс. Три выстрела, две минуты, одна пуля. Русская рулетка. В этот раз она перехитрила нас. Стой, стой, стой, дай мне. Сейчас, перехитрил. Тут не сказано, что сначала нельзя найти пуля. Попробуй. Хорошо. Ну, давай. Дай мне. Давай. Нет! Нет!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 Держи себя к трубе. Трубе? Какой трубе? Ты видишь трубу? Найди трубу. Джесси, хорошо. О, боже.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 Так, стой тут. Я знаю, знаю. Будь тут, ладно? <связывая> Назад. Алекс? Алекс?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 Нужен твой ноготь, хорошо? Так. Да. Будь сильней, терпи. Ой. Да. Стой. Ой. Давай, it, тащи. It, it, it. Так, дыши. Насчет три, ладно? Раз, два, три. <плодисменты> Черт, все нормально. Okay. Да. Прости <плодисменты> меня, прости, <плодисменты> прости, прости. Так. Теперь ты. <сос> кожа, кожа. Нет, нет. Мэдди, смотри на меня. Нет. Мы должны. Все нормально. Сделай это. Все нормально. Всё. Сделай это. Сделай. <сос> давай, давай. <сос> давай, давай. Давай. Давай, давай, давай. Получилось. <сос> думаем, думаем. Что дальше? <сос> Что дальше?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 Мэдди, не отключайся, ладно? Пожалуйста, пожалуйста. Еще пару минут. Еще недолго. Я ненавижу этот дом.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 жить! Алекс, прошу тебя, ради меня. Алекс! Внимание всем игровым! Заходи на Азина 777. Отыграться и выиграть можно только тут. Алекс, что ты делаешь? Алекс, Алекс, стой! Что ты делаешь? Останови! Алекс, не надо! Алекс, стой! Нет!